Здравствуйте, меня зовут Андрей. В клинике 32 я являюсь пациентом уже больше 10 лет. За это время клиника росла, делала ремонт, развивалась, но неизменным оставалось ее качество, профессионализм персонала. Поэтому я всем рекомендую эту клинику. Думаю, что это лучшее решение ваших стоматологических проблем. Все.